И снова лес, снова здравствуйте. Грибов просто опять море. Таких очень-очень хороших. Еду очередной раз заморожкой. Последний раз пробую чернику. Черника уже такая, как бы почти поспелая, но кислая. Еще пока не очень. Но вот там то суток нам должна подходить. Юрий там? Там вот она раньше всех вызревает. В следующей неделе уже можно будет сейчас скажу... не сейчас не пойду туда хочу умыть эту сопку немножко в другую сторону пойти морожкой но на следующей неделе я думаю сходить уже с грабилкой и немножко пособирать так как на я думаю созреет уже то есть такая здесь красота смотрите вообще Очень красиво кстати говоря здесь медведь зовет в 20 году я с одним человеком ходил и тут как бы я там Левее лэп проводят, где-то где где три от города, от поселка. И видели следы медведя рабочие, так не сказали. И потом, в вот, прочитал, что в том году видели тоже следы где-то 5 километров от поселка Вармыс. Я как раз туда иду. Он идет, смотри. Даже... Ладно. Полный грибов. Прошел дедулька, но он скорее с корзиной грибов из пакета. Он, скорее всего, он... Ой, на порту, ой! Что тут кошки спинутся. скорее всего он все так на продажу потому что грибы ножки не срезаны ввиду ну, как выключены но не проверены на червивость О, вот это я хотел сказать О, там еще кто-то норку собирает потому что если для себя собирать то обычно проверяешь червы или нет чтобы лишние нести а они как продают они чтобы грибы не не почернели они их так скручивают и несут на продажу там уже когда находится покупатель они вроде немножко обрезают показывают есть яблоки или нет ну тоже мне кажется заморочить ты принесешь полную корзину червивых грибов сейчас там уже нереально много червивых кто-то ходит на да, народ есть мне надо кажется что я один зехрай реально ну вот там вот дальше я пойду. там вот уже вообще мало мало за этой сопкой Фух, сейчас я там будет еще одна сопка за озерами да и там я морожку ой, бруснику собираю обычно там редко кого встречаю мы отбили места очень удобно здесь, что мало если разучить медведя, то он может быть издалекого увидеть. я находился медведя здесь как завелся я пока не видел ни следов вообще следов не видел, ни помета Ладно, по живым Не хотел бы, конечно, такие медведи заводить. Но, в принципе, это его дом. Умеет право. Это мы тут в его гостях. Где мы еще жили? Вот. Видно нет черника. Вот здесь вот она еще не спела, совсем не спела. Ой, вот не собирают. Ну, хотя есть любители. Бабушки сначала, которые собирали розовую бруснику. Там еще розовая. Мне нравилось варенье, розовое получается. Это поганки, поганки и подосинок большой. Я такой брать не буду. не он совершенно ни к чему. А такой здесь приятный висок. Кстати, когда вышел, было очень жарко. Ну, как жарко? По а мне же кому-то не жарко. Разов, наверное, 13-15. Но я запотел. И пошел дочек. Он прошел, закончился. И мне стало так хорошо вообще. Такая же Такая штуковина. Гриб интересный? И чё это такое? У меня такой бетиф этот не Кругом грибы Поднимается ветер. Вот такая вот И там, там, голо кажется там в коле. Вот, вот дождь. Сильный дождь. А тут, о, не знаю, пятна ли возьмет. возьмёт. кругом грибы. Но я стараюсь под пути к месту не брать, не забирать грибы. Но там вот хорошее теричное место там 700 тысяч человек сходил до склона набирается грибы просто грибы блин вот вчера если бы вчера была хорошая погода ну вот это тоже маленький возьму я бы такой я бы вчера сходил на морожку а сегодня все за грибами, я бы уже шел домой с таким количеством грибов я бы конечно пошел не в сторону тут их много, тут не так грибов, там просто все усеяно можно пойти по полянку просто сразу набрать весь Вот вон корт, я, два я. я на этом болотце. Хотя здесь мало морожки, но это то, что осталось. Потому что я на этой неделе здесь как раз собирал спелые ягоды. Осталось не и она как раз зазрела, Вот тучи идут. Но ну, они прошли мимо меня, и они идут в Мурманск. Так что сейчас Мурманский ливанет. Вот на этой полянке набрал еще два с половиной литра, одной ведерка целая, даже с горкой пересыпет да, и половинка еще. нет, 5 литров, два или два с половиной, или три, не знаю. Она будет померить. Все. Думал, что здесь не буду больше собирать. Потому что однажды только сп спелую. Думаю, мало будет. Ну, ничего себе. Хотел было мило, мило пройти. Хорошо, что не прошу. Вот такая красота. Иду дальше. Так, ещё сколько хочу. Я бы еще набрал бы еще бы... этот добрать еще два. Было бы вообще оптимально. Хотя вряд ли получится. Ее долго собирать. Ну, внизу там должно быть порядка таких... Расседками не было. Там так, ну, пойду, полететь. Что там у нас выросло. Такой причетливый грибок нашел. Пришел в свою любимую, любимую поляну. Смотрите, сколько здесь грибов. Видны? Но они уже все старые. Просто кругом. Это я только не захожу. Вот молоденькие. Два. Вон там везде торчат. Просто зима не Я вот обычно приходил, так как тесто за грибами ставил в короб и набирал весь целиком и шел домой просто везде везде торчат как говорится, хоть косойкой. Так, собрал три ведерка морожки там еще одну полянку ставил на следующий день приду доберу ну, если никто не соберет чем я конечно сомневаюсь так, здесь я маленьких пособираю, пойду дальше. Просто все в грибах. Там мы со всех сторон. Вот такой у меня поход сегодня. Но не грибной. Я шел не за грибами. Все, выхожу из леса. Все. все входных опять пойду. Заморожка там не меня осталось эта местечко. Все, спасибо.